приветствую с вами лии талан и сегодня мы поговорим с вами об фильме таком документально художественном называется аферист из тиндера я его на днях посмотрел и я понял что блин там столько интересных идей столько интересных моментов что ну прям просится сделать прямой эфир и рассказать о нем поэтому вот Давайте э, я здесь и поставьте, пожалуйста, циферку от 0 до 10, как меня слышно, как меня видно. Так, я чувствую, что нужно добавить немножко света. Так, так поставьте, пожалуйста, кто меня смотрит, поставьте, пожалуйста циферку от 0 до 10, как меня видно, как меня слышно. <Grammy> вот. Все ли окей? Okay? И нужно ли что-то что-то поменять? Так, на десяточку слышно. Отлично, спасибо, Там. Так, хорошо. Что ж, э -э, фильм очень, ну Аферисты с Тиндера. Фильм очень такой, знаете, на мой взгляд, очень интересный, очень познавательный с точки зрения именно психологии, с точки зрения анализа. То есть анализа человеческих решений, анализа человеческого поведения. Давайте рассмотрим именно вот главное. У нас есть главный герой. Один главный герой это Шимон Хают. Он же Саймон э, Ливаев Кто он? В, книге говорит, э, в фильме говорится, что он сыр, сын ортодоксального равина, да не просто еврея, э, а именно ортодоксального равина. И вот вы знаете, я когда услышал эту фразу, где-то 1-3 фильма, я понял, что ага, э, как говорится, на, на детях гениев. Природа отдыхает, что такое, почему такое случается, когда человек, какой-либо человек, слишком сильно зацеплен, да, увлечен своей идеей, увлечен своей работой, и, и это мешает, и это, ну даже нет, вот. Именно отца, да, именно вот Равина, да, ему оно не мешает, он счастлив, он доволен. Но он целиком, всецело поглощен, погружен в свою жизнь. Да. Вот почему Равин? У каждой профессии есть своя профдеформация. Вот психологи, они рассматривают все с точки зрения... Там, именно психологических групп, психологических процессов. Например, строитель рассматривает ситуацию с точки зрения там, стройки, врачи с точки зрения болезней, педагоги с точки зрения воспитания, а раввин с точки зрения законов божьих. И в чем специфика многих, да, если не всех священников? В том, что они живут догмами, они живут правилами. Для них вот такая... Правильная жизнь является образцом, идеалом, и они к этому изо всех сил стремятся и, э, этому и ну, к этому же и призывают своих людей. И получается, что здесь принцип маятника, <coughs> который качается, и получается, что чем сильнее отец, равин был включен вот в эти правила, в соблюдение правил, в соблюдение морали, нравственности, тем сильнее, получается, родовая система требует обратного движения, да, балансировки. И получается, что его отец Саймона или Шимона был, я так предполагаю, я не, я не общался с этим человеком, но есть у меня такое предположение, что отец был слишком сильно зацеплен за правила, за хорошую жизнь, за праведную жизнь. И получается, у Лазарева Сергея Николаевича, автора книг «Диагностика кармы», очень там, в течение многих книг транслируется эта идея, что самое главное правило в нашей жизни – это любовь. Чем сильнее мы привязаны к чему-либо, тем сильнее у нас, тем больнее это будет вот этот объект привязанности будут отбирать, и только любовь позволит нам выжить. То есть, если на чашах весов стоит любовь, на одной чаше весов, а на другой чаше весов находится находятся деньги, находятся, находится власть, находится какая-то свобода совершения правил, то... Практически всегда нужно выбирать любовь. Ну, Лазарев говорит, что всегда. Я, говорю, я считаю, что практически всегда. Да, потому что любовь, очень понятие такое относительное, и у каждого свое. Но в данной ситуации получается правило, и сын э, качнул в другую сторону, в другой маятник что он как раз, наоборот, нарушал правила. То есть, чем сильнее отец равин, да, то есть, догматичное правило, тем сильнее сын разрушал эти правила, э, создавал в мире хаос. Да. Есть в мире две базовых энергии – порядок и хаос. И вся наша жизнь находится на стыке, на вот балансе между вот этим порядком и хаосом. И получается, что насколько его отец, вот этого Шимона, Саймона, был э, убежден, как это, у, углублен в порядок, насколько сильно его сын маятникнулся в хаос, в энергии хаоса. Ну, если рассматривать его как человека, вот я смотрю на фотографии, очень красивое лицо у мальчика, у мужчины, венерианское, то есть человек интуит, человек... Э, мягких энергий он очень хорошо чувствует других он очень привлекательный вот венера это энергия при планета привлекательности он привлекает к себе и соответственно он привлекал к себе же людей да? вот он располагал к себе людей он он как интуит он хороший продажник он понимал какому человеку что нужно продавать ну и собственно говоря вот при пришел к тому, что он начал продавать э, скандинавским женщинам надежду на счастливое будущее. Вот именно так. Он им продавал надежду, хороший продажник, он продавал надежду на хорошее будущее. Правда, цена была высока. Почему выбирал скандинавских женщин? Э, потому что у них очень много доверия. Вот вообще у европейцев в частности у скандинавов, у них много доверия друг другу. Потому что вот, э, вот эта либеральность, толерантность, которая после Второй мировой войны, после вот, был опять же, смотрите, маятник нацизма, и мало того, что маятник нацизма и вся, как это, весь кусок Европы, вся Европа, маятникнулась из нацизма, наоборот, в либеральность, в уважение всех, в любовь ко всем, принятие всех и соответственно доверие потому что ну, то, что сейчас происходит в Европе оно похоже на то, что происходило э, в советские годы люди практически безоговорочно верят правительству как и в Советском Союзе и доверяют друг другу мне рассказывали вот, мои коллеги из Европы что в, в городах таких вот маленьких Городках доходит до того, что люди просто уходят из дома, двери не закрывают на ключ, просто ушли, поработали день с утра до вечера, вечером пришли, просто открыли дверь, вошли в дом, то есть они даже двери не закрывают. Для нашего современного например, постсоветского человека это по уму не поразимо. Но получается, там у женщин слишком много доверия мужчинам. И особенно, да, особенно, у данных женщин, которых он выбирал. Он же понятно, что он лайкал, просто вот так вот тиндер открывал и лайкал, лайкал всех. Но отвечали ему тоже ну, не все. И вот на вот этот обман шли не все. А какие женщины шли? Два типа, два психотипа. Ну, по крайней мере, вот про, было проявлено явно. Первый психотип, это психотип... Женщина с синдромом спасательницы Ну или если, если брать Сказочный архетип То Бель из сказки красавица и чудовище И она Получается всю, вся, вся ее жизнь направлена на то Чтобы спасти мужчину На то, чтобы превратить, превратить его Из чудовища Вернуть снова в принца да? Вот смотрите В самой основе хочется принца хочется замуж за принца. и получается вот второй психотип но он более глубокий это синдром золушки то есть золушка она что она э, же, э, почему золушка потому что она э, работает за золой она грязная от золы поэтому такая ну такое имя золушка э, и получается что э, у этой Золушки да, желание выйти замуж за принца. Ну, хотя изначально в сказке вообще-то не так. Да. Э -э, она хотела э, глазком посмотреть на бал, но так как ее не взяли, то ее э, крестная фея, да, она на самом деле черная ведьма, потому что Золушка просила всего лишь посмотреть на бал, а та ей понадавала, понапихивала всяких подарков, э -э, организовала замужество за принцем. А девушка оказалась не готовой быть принцессой. Вот баланс, баланс брать-давать, быть готовность к некому потенциалу, к некому ресурсу, который входит. И вот смотрите, если рассмотреть всю, все эти ситуации, с точки зрения ресурсов девушки. Да, у девушек был вот такой вот маленький ресурс. Первая, первая женщина, первая героиня, она жила серой жизнью. Работа-дом, дом-работа, работа-дом. Все, у нее ничего не было. А, единственное, что было у нее из развлечений, это тиндер и очень много свиданий. То есть там, ну как вот она рассказывала, очень много, сотни. И это было ее развлечение, это было ее хобби. Не было целью, если бы ее целью было выйти замуж, то она бы уже давным было ушла. Нет, ее хобби именно свидание. И получается, что здесь вот внезапно появился мужчина, который ей предоставил мечту. Она вначале за эту мечту хорошо, ну как, даже не так, он вначале инвестировал в нее, да, и она поняла, вот боже, какой прекрасный мужчина. Она получается наполнилась, но даже тем, чем она наполнилась, да, если предыдущие мужчины ее наполняли чем? посиделками в ресторане прогулками на улице ну там вот что-то такое то есть серая спокойная жизнь то этот мужчина он ей дал слишком много и по факту ее аура, ее энергетика не выдержала такого объема, лопнула и она не почувствовала она почувствовала это, ну восприняла это как любовь к нему и начала отдавать собственные ресурсы то есть ресурсы через нее начали утекать про, это, про вот эти ресурсы мы еще поговорим. Второ, второй женщины э, получилась примерно та же самая ситуация. Только если э, первая, да, э, как ее, сейчас, сейчас, сейчас вспомню, как ее зовут, тоже похожее имя Сесилия. Э, э, э, она, э, именно вот она... Бейль, так, спасательница. То есть она спасала э, чудовище, спасала его от проблем. В, у второй тоже э, есть синдром вот этой Бейль, э, синдром Золушки, да, то есть у обеих них есть вот это желание спасать и желание много и быстро получить, желание жажда быстрой наживы. И, к сожалению, это классика современного жанра, вот что должно быть... Вот, ну, воспитаны мы на сказках, воспитаны мы на криптовалютах. Вот уже это сейчас для нас очередная для многих людей сказка, что люди вот так вот мгновенно э, даже не зарабатывают деньги, а получают огромное количество денег и все остается. В прошлом веке э, американские психологи проанализировали, как же... Складываются судьбы людей, которые выигрывали в лотерею и выигрывали огромные суммы, ну джекпоты, там, миллионы долларов. И оказалось, что 80-90% людей, именно победителей да, джекпотов, через год оказывались в еще худшем положении, чем были до выигрыша, и где-то 10-20% из них умерли. Из-за денег, да, или их ограбили, ну, убили, или они спили, спились, курились и так далее. Вот. поэтому, э, если раньше американская лотерея выплачивала весь выигрыш целиком, э, то сейчас они выплачивают, э, там, в течение нескольких лет всю эту сумму, но, в, но маленькими порциями в течение нескольких лет. И это позволяет людям тогда плавно, мягко изменить свою жизнь, не резко. А эти девушки, получается, что они решили резко войти в большую счастливую жизнь, их аура, их энергоемкость этого объема не выдержала и треснула. И в тот момент, когда она треснула, он начал тянуть. И получается, что он вначале их заманил, ну подкормил, подкормил, подкормил, вот как рыба, да, и начал тянуть из них. Какую ошибку обе девушки, третья, она самая умная, Он, она не сильно, ну она долго выдержала, она выдержала большой, большой объем э, энергии, и я так понимаю, они год целый, провстречались, протусились, значит она была к этому более-менее готова. Но какую ошибку первые две девушки э, совершали с этим Саймоном? Они слишком быстро переводили его из разряда «знакомый» в разряд «мой парень» или в разряд «мой друг». Друг, которому нужно помочь. И я в своей работе использую такое понятие, как уровень близости. Первый уровень близости – это «я сам». Вот он «я». «Я сам себе доверяю». Да? Уровень к... Значит, чем, чем ближе уровень близости, тем больше доверия. Доверие всегда проверяется <coughs> практикой. То есть экспериментами. Да? Кто такие? То есть первый уровень – это я. Вот я себе могу доверять. Да? Ну, но на, на 100%. Следующий уровень – близкий человек. Максимально. Вот одна лучшая подруга или один лучший друг. Ну, в лучшем случае два. Все. Это те люди которым можно рассказать практически все, 90% информации о своей жизни. Вот у меня есть люди, у которых э, хранятся ключи от моего дома. Я этим людям доверяю. Я понимаю, что этот близкий человек. Я ему могу рассказать практически все. Даже карточку могу дать. Я знаю, что он ничего не возьмет себе лишнего. Доверие, которое проверено годами, много лет я тестировал, да, вот доверие, оно каждый раз тестируется, оно, вот, вот этот близость, близость, оно же доверие, да, его нужно постоянно тестировать, его нужно постоянно перепроверять, потому что очень часто люди э, нарушают границы, меняют, ну, производят какие-то неприятности, а уровень доверия остается, и получается, что, то есть, так, Первый уровень – это я, ну или так даже правильнее будет нулевой уровень – это я, потом первый уровень – это то, что называется друг, ну или мой супруг, мой партнер. да, Вот тот вот те люди, которым можно рассказать практически все, рассказать или довериться, доверить жизнь, доверить деньги большие, крупные деньги. Это первый уровень. Второй уровень товарищи или коллеги да, это те люди которым можно доверять меньше и давайте третий уровень знакомые просто знакомые как вы считаете вы отдадите свою пластиковую карточку вот представьте себе вот есть ваша пла пластиковая карточка на которой написан номер карты с обратной стороны вот этот серий код вы ее доверите Левому человеку, просто вот знакомому, вы сегодня познакомились и ему отдали свою пластиковую карту, иди там мне купи бутылку воды. Скорее всего нет. Да? То есть вы можете сказать, что пойди мне купи воды, а я тебе там переведу денежку после того. Вот. Обычно мы делаем так. А получается, что, какую ошибку девушки сделали? Они дали слишком мало времени на то, чтобы этот человек из уровня знакомый, просто знакомый, сразу его перевели в уровень лучшего друга. Что первая, ну просто первая сделала ошибку, она его переверла сразу на уровень парня своего, а вторая девушка, она перевела, как ее зовут, Пенни не Пенелопа. А, вот кто помнит, кто напишет, как ее зовут. Сейчас вылетела из головы. Я сейчас ее вспомню, как ее зовут. Ее зовут... Так, первая Сесилия. А вторая Пернила. Вот, очень, очень непривычная для моего украинского слуха имя. Получается, что <сосит> <сосит> слишком быстрое доверие. Дальше. Что я не рассматривал. Меня не просили, я не смотрел, а по какой причине эти, этих девушек обманывают. Возможно, возможно что-то было... В их прошлых жизнях, возможно, что-то было в их роду, были какие-то травмы. Травмы, из-за которых они слишком сильно доверяют, из-за которых они... Из-за которых их обманывали. Вполне возможно, что они в прошлой жизни кого-то, как женщины, кого-то обманули из каких-то мужчин, подтребовав, ну как это... Мужчины им дали деньги, а женщины в ответ ничего не дали взамен. Либо... В их роду было что-то похожее, да, какой-то обман, какой то предательство, какое-то воровство денег. И однозначно оно сейчас вылезло, однозначно эти травмы вот возникают. И ну, я как кармокорректор, как РПТ-процессор, как психотерапевт, я понимаю, что эти, эти все события вот притянули именно вот эти травмы. Травмы предательства. По факту это что? Это травма предательства. Они, они были. Какие конкретно травмы? Что там было? Знают эти женщины. Да? Я вам дал пример, что скорее всего они или эти девушки в прошлых жизнях обманывали, либо их родители, кто-то из предков, обманывал, брал деньги, ничего не давал взамен. Ну, вот что-то похожее похоже на раскулачивание было. Это все меняется. Вот я буквально вчера провел сессию регрессии с девушкой, которая жаловалась, что деньги к ней приходят только через мужчин и больше никак. И типа, как только мужчина исчезает в ее жизни, даже несмотря на то, что она работает на работе, денег становится намного-намного больше. Просто как женщина, как мужчина является для нее магнит, который к ней же, не, не обязательно именно от этого мужчины. Просто когда появляется рядышком мужчина, деньги приходят. Мужчины рядом нет, все, деньги к ней не идут. И вот мы проработали эту травму и вышли там на события в далеко-далеко, там несколько сотен лет назад, когда э, мать не приняла беременность своей дочери. Ну вот да, проработали, все, энергии пошли. Так вот, вопрос, да, нужно смотреть все в комплексе, а не только здесь и сейчас. То есть, а почему у этих женщин возникла вот такая вот боль, вот такая неприятность? Дальше, дальше что я хотел рассказать, что еще на какую тему. Вот, значит, жажда быстрой наживы. К сожалению, сейчас время такое, когда работать и... Зарабатывать своим трудом – это уже не престижно. Uh -huh. как это? Мне понравилось, неделю назад увидел такую мем, ну, картинку в Инстаграме, в сторисах. Папа Карло, значит, вытесал Буратино и говорит, ну что ж, Буратино, ты мне будешь помогать, наверное, в моей там мастерской, а Буратино говорит, нет, папа Карло, я стану блогером и буду вести стримы. Понятно, сыночек? Ну что ж, в топку так в топку. Вот, то есть, и давай будем разжигать камин. Вот. Поэтому сейчас, к сожалению, вот эти вот истории про э, то, как люди заработали бешеные бабки на криптовалюте, ничего при этом не делали. Да? Вот я про себя помню, что я когда еще работал в банке, это было 10 лет назад, даже больше, где-то 15 лет назад, я впервые услышал о биткоинах, и у меня в голове такая была мысль, надо их где-то себе купить, как-то вот себе этих биткоинов. Но это было 15 лет назад. У меня даже ну, в те времена я не понимал как, где, что. и Даже если бы я их купил, они бы у меня хранились на рабочем компьютере, откуда я их не смог бы их потом себе забрать. Вот. Но тогда они были бы 50 центов. 50 центов штука. Сейчас 50 тысяч долларов. Представляете? Получается, в 100 тысяч раз они подорожали. Ну вот, и, конечно, я сожалею, что я тогда не купил. Было бы круто. Но моему то моему. И ну, я о чем? Что сейчас, к сожалению, очень много людей ставит себе целью не заработать. То есть предоставлять работу, предоставлять некие услуги да, или продукты. И за это получать э, оплату. Да? А получить, просто на шару получить деньги. Окей, хорошо получить, но готовы ли они к этому объему? Ну вот давайте так, про объем, про мощность, финансовую емкость я уже говорил выше. Сейчас про баланс. Э, про баланс, да? баланс брать-давать. Брать, Люди хотят получать, но ничего не давать взамен. Вот пример. Эпоха легких денег. Ну уже хорошо, что э, этим женщинам повезло. Именно этим женщинам очень повезло, что они э, смогли найти подходящих журналистов, которые развили всю эту кухню и на кикстарте этим женщинам уже собрали достаточное количество денег, чтобы покрыть их все долги. Вот э, уже хорошо. Но это чисто везение. А сколько таких женщин, э, ну, существует? Мне лично мне Месяц назад в личку писала женщина, обращалась ко мне как к энерготерапевту, как кармакоректору, обращалась с вопросом, запросом. Значит, к ней пришел мужчина, так скажем, прибился мужчинка, который вынес из ее дома все деньги, вынес и продал все золото заставил ее взять на свое имя кредиты в банке и исчез. Классическая ситуация, полный повтор. Я спрашиваю, что вы хотите от меня? Помогите мне вернуть этого мужчину. Вы понимаете? Этот мужик ее ограбил, повесил на нее куча кредитов, там десятки тысяч гривен, и она просит его вернуть. Mm -hmm. Слов нет. Ну вы понимаете, да, что что это звездец, и это вот, это лечится только такими вот ну вот вот вот такими ситуациями. Все, по другому это не лечится. Так. Карма должна быть изжита, и она может быть изжита либо через, через осознанное добровольное изменение, то есть когда человек сам понимает, а раньше поступал неправильно, теперь буду поступать правильно, либо через потери и страдания. То есть человек страдает, страдает, страдает, теряет, теряет, теряет, а потом задается себе вопросом, а доколе, а сколько же я еще могу страдать? Ну вот так. Значит, этим девушкам, ну, этим девушкам повезло, им, им хватило своих страданий. Да? Но, к сожалению, еще много женщин, которые, которым придется еще пострадать, чтобы задаться вопросом. так: А почему я выбираю мудаков в свою жизнь? Да? Почему я влюбляюсь в мудаков? И это хороший вопрос. Да? Почему тянет только на таких? Почему тянет на рисковых? Вот, например, брать того же самого Саймона. Да? Он высокофункциональный психопат с нарциссическим радикалом. То есть он психопат, он э, не чувствует, он не сопереживает, он не эмоционирует, он людей использует. Это как робот. Все. Он понимает, если у человека э, поднялись уголки губ, значит он улыбается. Если уголки губ опустились, значит он плачет. Все, вот он так понимает эмоции. Он не сострадает. Он высокофункциональный, потому что он научился манипулировать людьми. Он интегрировался в общество. Потому что есть психопаты, которые не интегрировались. Джокер. То есть люди, которые считают, что... Они главные персонажи в их э, театре, а все остальные это актеры, это массовка. И все должны обслуживать только меня, только мои потребности. Ну вот, а этот, получается, э, сумел хорошо адаптироваться. Но он все равно, он не, эм, не эмпатичный, он не сопереживает, он не сочувствует. Он интуит, да? он просто понимает лог, ну, или логику или интуит. То есть он четко понимает, что кому и как надо. Плюс он нарцисс, он умеет в себя влюблять, потому что ну, он наслаждается жизнью. Нарциссы они такие, они наслаждаются жизнью, считают, также считают себя лучше всех. И э, вот он влюбляет в себя, показывает всем свою невъебенность, и естественно женщины на такого мужчины ведутся. Они искренне считают, вот он, высокоранговый приматив достаточно примативный мужчина, и рядом с таким я буду, ну, во-первых, он богатый, я рядом с таким буду как за каменной стеной, и я всегда буду наслаждаться жизнью, у нас вся жизнь будет праздник. А ни хрена подобного. Ни хрена подобного. Если кто-то оплачивает ну, банкет, нужно спрашивать, за чей счет? Всегда. Откуда деньги? А реально, а вот покажи, а познакомься с родителями, начни ну там типа докажи покажи счета покажи движение покажи договор собственности что там ты что этот самолет этот джет это твой да? то есть вот вот переводы вот как происходит переход от уровня знакомый на уровень близкий да? то что вы вместе выпили то что вот знаете к сожалению вот этот Та проблема, которая сейчас страдает Европа. От знакомства до первого секса проходит пару часов. Слишком близко человека допускает внутрь себя. Слишком быстро происходит этот переход. Получается, что у людей нет границ. Им просто не прививают навыки жестких границ. И жесткого разделения. Вот это близ... жесткого разделения, что это вот близкий человек, друг, это хороший знакомый коллега, да? ну или можно сказать товарищ. Товарищ, коллега, хороший знакомый. А это просто знакомые, просто знакомые. Я знаю этих людей, знаю их по именам, а там вообще не знакомятся. То есть я даже не знаю, как его имени. И вот переход, к сожалению, в Европе, вот этот переход от познакомились до э, занялись сексом то есть допустила в самое сокровенное да, проходит за считанные часы иногда и минуты в наших странах это было запрещено на вот этот период шли месяцы вот в чем в чем проблема что слишком быстро происходит переход слишком быстро включается доверие слишком много доверия безосновательного доверия ну и э, еще какая, с какой, какую проблему я увидел, читая статьи, ну, посмотрев это видео и читая статьи, это victim шейминг» или victim blaming, то есть обвинение жертвы. То есть это она сама виновата? Да, виновата. Но и он виноват, что он обманывал ответственность на этой ситуации, на всем этом, на них обоих. И у каждого из них своя травма. Я сейчас могу рассказать, что скорее всего, давайте так, и у Симона были свои травмы, свои боли. Не на ровном месте, не от счастливой жизни он ушел. Скорее всего, отец с него, от него слишком много требовал показали сестру она уродливая она некрасивая ортодкссы это это очень ограниченная э, ну, как, группа людей и э, где происходит ну, и они занимают они как они женятся на, на близких родственников Соответственно, там происходит генетическое вырождение факт наличия красивого ребенка и у меня есть такое подозрение, вот показали маленькие, там две минуты показали ее сестру, горбатая, некрасивая, а он такой красавец. Может быть он нагуленный ребенок, он, и поэтому он нелюбимый, он отвергнутый своим отцом-равином. То есть мы не знаем, какие у него травмы, возможно это так. И у Саймона были свои основания обманывать. и, Скорее всего, он жил в нищете. Он не смог себе найти хорошую работу, обладая такими талантами. И поэтому ему, ему пришлось идти в мошенничество. И у него были свои травмы. И у женщин были свои травмы. И говорить, что женщины виноваты или только он виноват, на мой взгляд, неправильно. У каждого своя ответственность. У каждого свои травмы привели. Больше всего я смеялся вчера вечером, вот когда, составлял этот те, когда составлял этот план, этот, ну, готовился к эфиру, я просто ухахатывался. В США Шимона Хаюта пригласили в холостяк. Там есть своя передача «Холостяк», и его пригласили холостяком. И десяток женщин будет биться, будут соревноваться друг с дружкой чтобы выйти за него замуж. Естественно, никто за него замуж не выйдет. Но, красава! Он, получается, сейчас, э, он перестал обманывать, ну, как это, заниматься мошенничеством, он начал заниматься консультированием. Теми же самыми продажами. Ну, вот, консультировать. Он начал рассказывать, проводить официальные платные консультации, как э, э, Оказывать влияние на людей, как втираться в доверие. То есть он продолжает делать все то же самое, что и раньше, только теперь официально за официальные деньги. Эм, задавался вопрос, э, почему же его не посадили, не запекли в тюрягу надолго. Да? Ведь он так сильно, так на, на 250 тысяч долларов евро там, одну обманул, вторую, там, короче, на десятки миллионов он обманывал женщин. Почему его не посадили в тюрьму, не запекли или там не казнили вообще? Потому что он обманывал европейских женщин, а посадили его в израильскую тюрьму. А по отношению к Израилю он, он совершил очень мало преступлений. И сейчас он в Европу не выездной. В США он спокойно летит, потому что по отношению к женщинам в Соединенных Штатах он никаких преступлений не совершал. Он просто не будет летать в Европу. Все. То есть он не... Его депортировали в его страну проживания, в Израиль. И там предъявили, ну потому что там его э, это, в розыск подали. Все. Он отсидел свои 5 месяцев. Представляете, он обманул людей на 10 миллионов евро, отсидел в тюрьме всего 5 месяцев. Ну, дали ему 15 месяцев, отсидел и за, хороший, за хорошее поведение выпустили через 5 Красава. Он просто посидел и подумал: действительно, зачем мне обманывать, зачем мне мухлевать, и за это и снова подвергать свою жизнь риску, если я могу делать все то же самое, только теперь официально называя себя консультантом по бизнес-услугам. В принципе, примерно то же самое в свое время сделал. Э, насколько я. Волк с Уол стрит, Уоррен Баффет, да, кажется. Э, давайте я сейчас вспомню. Волк. С Уолл-Стрит. Джордан Белфорд. Вот. То есть, человек махлевал, махлевал, махлевал. Его посадили, он сидел, вышел. Начал предоставлять услуги, консультирования финансовое консультирование. То есть, он официально начал предоставлять услуги. В принципе, вся, ну, давайте так, торговля на бирже, торговля акциями, вот все вот эти вот процессы, где деньги делают деньги, там действительно много мухлежа очень много мухляжа. И все эти игры с криптовалютами, там тоже очень много мухляжа. И я каждую неделю, я читаю истории про то, как люди, как парень создал криптовалюту, за неделю она со стоимостью 30 центов поднялась до там, 5 тысяч долларов. Естественно, он продал, продал, продал. Заработал кучу бабла. И потом это все обрушил, не давая возможности... Ну как, обрушил цену, не давая людям возможность продать эти деньги. Ну, продать эти криптовалюты. По факту кинул людей на бабло. Ну вот как-то как так. Что я могу сказать? Красава, смог заработать, смог хорошо пожить, проявлял энергии Бога, как я предполагаю, Бога Локи, энергии хаоса, он научился этим управлять, сейчас его маятник, его маятник качнулся в порядок, То есть через консультирование. То есть человек адаптировался. Много вопросов по поводу травматизации, по поводу обмана, много внутри каждого человека, я считаю, что вот эта, э, эта ситуация поднимает много внутри переживаний, много возмущений, много разных эмоций. У кого-то желание «хочу себя такое же», у кого-то желание «боже, какой кошмар, какие они дуры». Э, и вот этот виктим шейминг, да, вот поднялась вот эта женская мезогиния, мезогиния это это ненавистничество когда осуждают женщин. И, и это ну, как показывает, кто человек на самом деле. Виноваты оба, виноваты все в этой всей ситуации, у каждого своя доля ответственности. Вопрос про то, а как, почему притянули. И давайте так, на финал, если вас что-то зацепило, вот вас цепляет, и вы понимаете, что в вашей жизни этого много, каких-то вот таких травм, таких болей, повторяющихся событий, повторяющихся сценариев, то это все исцелимо, это все можно исправить через регрессии, понять откуда, где корни, какие э, неприятности, какие боли проживали ваши родители или ваша душа. там В зависимости от ситуации мы, я веду в разные уровни. И это все можно исцелить на уровень «Ага, я теперь живу новой жизнью и счастлив». Все это можно исправить, если, если будет желание. Вот, если у вас есть такое желание, пишите в личку, созвонимся, поговорим, обсудим ваш запрос, поработаем. Э... исцелим эти травмы вот на сегодня ну вот у меня все это все что я хотел рассказать по поводу по э фильма у меня там предлагают э сделать разбор фильма э изобретая анну еще этот сериал не смотрел он у меня в закладках лежит в избранном пока еще не смотрел как только посмотрю постараюсь сделать такой разбор есть у меня желание сделать ну, даже не разбор, а кинотренинг по поводу фильма «О чем говорят мужчины?». Если, будут, если вот вам интересно поучаствовать в этом кинотренинге, то ставьте плюсик в комментариях к этому видео. И пишите в личку. Возможно, сделаем или кинотренинг, или разбор какого-то еще фильма. Пишите, Пишите ваши предложения. На сегодня все. Всем спасибо. С вами был Леонид Орлан, психотерапевт, энерготерапевт, регрессолог. Ну и увидимся с вами в дальнейших прямых эфирах. Всем пока.